Так, ну давайте я сделаю для вас э, краткий видеообзор э, по теме предотвращения возникновения обратных хлопков. Для того, чтобы их не допускать, необходимо просто правильно работать с газовой горелкой. Если вы допускаете обратные хлопки, значит просто вы неправильно зажигаете горелку, неправильно ею работаете и неправильно тушите. В первую очередь. У вас на вашем аппарате, я, я покажу вам на примере нашего газогенератора С-300. Это фактический аналог того, что у вас, но он видоизменен. И другая электронная плата управления здесь стоит, самое главное. Но суть в чем? У вас есть так же, как и здесь, две головины Одна для заправки электролита, вторая для заправки бензин-галоша. То есть туда необходимо, ну в данном случае мы используем бензин-галоша. Заправлять в ваш аппарат можно не более 100-150 миллилитров бензина-галоша. Для того, чтобы безопасно поджигать и тушить горелку, вам обязательно, в обязательном порядке, необходимо э, держать систему углеродного обогащения заправленной, то есть в аппарате всегда должен присутствовать бензин галоша дальше чтобы зажечь горелку не запуская обратные хлопки всегда открывайте только синий вентиль через синий вентиль подается гремучий газ обогащенный парами бензина вот того бензина который вы заправляете в систему углеродного обогащения такой газ обогащенный парами бензина зажигается без проблем он он не будет хлопать, он не будет давать обратные хлопки. Вот обратите внимание, открываю только синий вентиль. Поджигаю. сейчас, Поджигаю. Обратите внимание, у основания пламени ярко выраженный голубой цвет. Это свидетельство того, что бензин в системе обогащения присутствует и он свежий. Чистый гремучий газ горит без синего цвета, без синего основания. Пламя чистого гремучего газа будет ярко-оранжевое и очень тихое. Подожгли горелку, убедились в том, что у вас синее основание у пламени, значит, э, гремучий газ обогащен парами бензина. И в процессе работы вы можете, открывая красный вентиль, добавлять чистый гремучий газ. Тем самым вы увеличиваете температуру горящего пламени. Красным вентилем можно пользоваться только тогда, когда у вас горелка зажжена и зажжена на открытом синем. Дальше, для того, чтобы правильно потушить горелку, не опасаясь обратных хлопков, сначала полностью перекрываете красный вентиль и только потом резким движением закрываете синий. Все. Никаких проблем, никаких хлопков. Если вы будете использовать только так горелку, у вас не будет обратных хлопков. Повторюсь, самое главное, что у вас в системе обязательно должен присутствовать бензин галоша и зажигать горелку необходимо, открывая только синий вентиль. В процессе работы вы можете добавлять красным вентилем чистый гремучий газ для увеличения температуры пламени. При закрытии горелки сначала закройте красный вентиль и только потом закрывайте синий. Таким образом вы исключите возможность образования обратных хлопков.